Всем добрый день! Обзор э, книги «Холл Мэнли. Окультная анатомия человека». Э, книга говорит о том, что э, тайны находятся за семью печатями. Э, э, аллегорически это означает, что надо иметь э, э, семь слоев, что надо иметь семь разных расшифровок, чтобы понимать пол, всю полноту каждого символа. И мы знаем, что находят космос в архитектуре. Это пирамиды, это, допустим, карта созвездия Орион в Санкт-Петербурге найденная. Это соотношение городов Питера-Москва как планет Солнечной системы. Даже числом жителей, как на мой взгляд, корреляция идет. Но помимо этого есть еще один смысловой ряд которые также находятся в соответствии с человеческим телом. И Москва-мозг, это уже несколько исследователей нашли, и нашли даже фрагменты мозга человека в центральной части Москвы. Я помню то чувство, когда я первый раз об этом слышала, как будто и да, и нет. Это было слишком похоже на чересчур фантастику. Но вот автор говорит, что абсолютно все вокруг, что делается, по крайней мере делалось древними, в том числе имело слой соотношения с пропорциями человеческого тела и человеческих функций. Все священники древнего мира были анатомами. Они признавали, что все функции природы в миниатюре воспроизведены в человеческом теле. Эти мудрые люди верили, что каждая звезда в небе, каждый элемент и каждая функция в природе представлены в человеческом теле соответствующим центром, полюсом или деятельностью. У первобытных раз тело человека служило символической единицей, а боги и демоны становились олицетворением телесных органов и функций. У некоторых каббалистов святая земля распланирована по человеческому телу и разные города показаны как центры сознания в человеке. Это чудесный предмет для изучения для тех, которые искренне хотят глубже исследовать древние мистерии. Еще святилища евреев, великих египетских, великий египетский храм в Карнаке, религиозные постройки гавайских священников и христианские церкви, возведенные в форме креста, служат тому примерами, если положить тело человека с распростертыми руками по форме любого из этих зданий то возвышение алтаря занимает то же самое положение относительно здания, которое в теле человека занимает мозг. Дальше интересная тема во второй главе по позвоночнику, что пернатый змей кецеткуатль уж больно напоминает позвоночник с его отростками либо спиной мозг с его отростками. Уже доказано, что спиной мозг это тоже мозг. Честно говоря, я подозреваю, что все тело – это в каком-то смысле мозг. Память ведь не найдена в одном месте. Также упоминается, что душа залетает и вылетает при путешествии астральном, именно через макушку головы. Вот тот пример, когда можно до хрипоты спорить, тут приводится в пример сказки, включая э, святого Николая, который... Э, заходит в дом через дымовый проход в печке. Можно до хрипоты спорить, там космический смысл или анатомический. Но вот два смысла, которые обязательно наложены один на другой. И кто-то называет это наукой соответствий, но сейчас появилось новое, новое или не новое определение – синхронизация. Очень удобное определение, чтобы понимать. И все объекты в космосе находятся в интересных, красивых, математических соотношениях, но я заметила одну вещь, нету одно, а, одного явления. Никто никого не повторяет Близнецова. Нету двух звездных систем, по крайней мере, я не знаю, которые бы, были бы как Близнецы, похожи друг на друга и синхронно вращались. Такого нету. Видимо, вот эти все оккультисты, когда проводят ритуалы сперва, прежде чем совершать события, они тоже делают аналогию. Аналогию с чем-то, через вот эти математики. Делают аналогию, делая событие более вероятным и как бы призывая удачу, получается так. Я бы не рискнула использовать сложные символы, включая руны, для привлечения удачи, потому что мы не, не знаем всех слоев смысла каждого знака. Но есть символы, которые можно и нужно уже сейчас использовать безопасно. Для того, чтобы это понять, надо признать, что все вокруг нас, все, что мы делаем, абсолютно все, это символы. И первый символ, который стоит использовать, это открытые и закрытые позы открытые и закрытые позы, о них было сказано на канале ТЭТ. звучат вопросы, победим ли мы, победим ли мы, чего нам ждать. Возможно, ответ на этот вопрос будет вот в открытых и закрытых позах. Просто попробуйте принять позу хозяин-барин с вывернутыми руками, с вывернутыми ногами, как будто у вас все хорошо, спина назад. И добродушное лицо. Обязательно добродушное лицо – это признак уверенности. Кто злится, тот не верит в то, что он меняет мир под себя. Да? Вот примите и посмотрите на свои ощущения. Другое, что можно попробовать – купить какой-то товар, даже мысленно заказать какой-нибудь товар на сайте с добавкой. Я этого заслуживаю. Попробуйте это сделать, опишите свои ощущения просто в уме. Со словами «Я этого заслуживаю». Автор канала точно знает, что когда такое делаешь, то может быть не очень гладко. И на развернутых позах тебя скручивает назад. Вот этот символ и будет ответом. Может быть победа закладывается именно тут. Победа или проигрыш? Может быть, победа закладывается именно тут, в начале, когда ты определяешь, я этого заслуживаю или нет. Я побеждаю или нет в своих открытых позах? На канале TED был описан интересный эксперимент. Уже я не знаю, какими методами они даже состав крови, кажется, изучили на тот момент достаточно вместительная группа испытуемых, то есть не два человека всего. Испытуемых, где одна группа перед собеседованием сидела в съеженных закрытых посах, другая сидела в доминирующих открытых. И дальше четко с точностью один в один, без процента попадания именно один в один, одни прошли собеседование, а другие нет. Мистика, которая физика, психология, которая События. Мы выходцы из бывшей атеистической страны, и нам тяжело заходят эти вещи, и многие люди действительно не обращают внимания, и я не думала, что это так значимо, не обращают внимания на мелочи, которые действительно на первый взгляд кажутся фантазией какого-то психолога, а на самом деле являются определяющими событиями.